Спасибо большое всем участникам, добрый вечер. Пока идет у нас э, обсуждение маток, подсадка, по выводу некоторые моменты, есть еще небольшие мысли вслух, такие замечания, может где-то как-то ляжет на практику, пригодится. Начну с прелюдия. Как-то однажды захотелось мне обдурить самого себя. Ну, вы знаете, удачно получилось. А в чем смысл? Но матководы, те, кто занимается искусственным выводом маток, занимался или занимается искусственным, имеется в виду не инструментальным. А семьи воспитательницы, приверочная планка, перенос личинок. и на воспитание до созревания маточников и вот подходит день уже извлечения готовых маточников запечатанных на выходе пчеловод открывает семью воспитательницу а там все маточники уничтожены вышла какая-то первая и, и что сразу делает матка Та, которая выскочила первой, уничтожает соперниц. Ну и думаю, не, э, ну если ты такая умная, сразу выскочила из маточника, толком не продрав глаза, уже полетела уничтожать соперниц. А как же они а использовать ли этот инстинкт, такой, если его можно назвать, инстинктом соперничества? Вот в роевой ситуации, ну в общем перехитрил сам себя, даю маточник искусственного вывода, очень часто в литературе можно встретить, что матка, выведенная вот таким вот переносом личинки в, себе, в семье воспитательницы, ну практически очень редко роится, слабо роятся, роятся эти матки, ну и так далее. Ну и подставил я этот маточник. Ну и, конечно же, через день-два, и не раз пробовал, думаю, может, показалось. Конечно же, выходит рой с молодой маткой. Лишний раз подтверждается то, что в районе не роевая матка, роевая она, тихая или свящевая матка. Это настроение, это состояние души, если можно так выразиться, Семьи, зароившейся. Там все группы пчел, в основном это старшая группа пчел, которая руководит всем этим парадом по инстинктам. Поменять матку, не поменять, отроиться, вводить ее в активность или нет. Всем руководит, всеми процессами рабочая пчела. Поэтому такая вот такие небольшие моменты могут, в общем, подсказывают, то, что роевой инстинкт, как мы и подчеркиваем при своих общениях, является глубоко природный и фактически пчеловоду он не подконтролен. Им можно как-то управлять, создавая искусственно отводки на старых матках. Почему пчеловоды упускают этот момент? Тоже очень важно, потому что не все знают. Как правило, перенесли личинку, отсчитали 12 дней и готовимся к извлечению маточников. Ну, конечно же, не на 12-й день, потому что считают 3 дня яйца, 4-й день – это суточная личинка, 16 дней выход, до выхода матки от яйца – минус 4, это значит 12-й день созревания. Даже не на одиннадцатый день. Всегда контроль, кто занимается искусственным выводом маток, вот таким вот способом, через привешенную планку, контроль всегда делайте по четвертому дню, после того, как вы перенесли личинок, вот сегодня, первое число. Обязательно прибавляйте четыре дня, это будет 5 пятая сутки. И проконтролируйте наличие состояние маточников. Если вы обнаружите там уже печатный, уже печатный, один или небольшое количество, значит прибавляем к этому дню, к этому дню 8, это будет день выхода маток. И мы очень часто на это не обращаем внимания и пропускаем этот день. Если появляется первый печатный на четвертый день, значит они выйдут. От основных тех маточников на сутки, ну, в крайнем случае на полсуток, может выйти раньше. И допустим, завтра пчеловод запланировал раздачу маток по отводкам, с утра или там днем, а вечером выходит вот эта матка первая, которая была запечатана на четвертый день, раньше созрела. То есть личинка была старше при переносе. Все у нас все на полсуток. И она уничтожит завтра все матки. Всех своих соперниц. Ну, это так, для, как прелюдия для общего для общей информации. По подсадке маток, какие еще есть моменты? Самые, если пчеловоды обращали внимание при формировании нуклеусов на крупных пасеках, то пчел готовят каким, каким способом? Вот со многих, со всей пасеки, со всех семей, рабочих там какие есть. Постряхивали в кассету, в одну кассету этих пчел, конечно, без маток, один пчел, либо усыпили углекислым газом, или же окунают в воду, топят их. Получается такая влажная масса неподвижная. И эту массу раздают, то ли усыпленную, то ли смоченную, утопленную временно. У них есть воздушный мешочек у пчел, она может 20 минут в неподвижном состоянии, в воде находиться без проблем. Кстати, гидростатический метод борьбы с клещом в 1975 году, журнал пчеловодства, там об этом, журн... об этом методе написано. Топят пчел, клещ осыпается, ну конечно, если это взрослая пчела. И вот эту массу, неживую, разносят по нуклеусам. И затем сразу же пускают молодых маток. Пока они там высохнут, если были мокрые, или начинают после наркоза входить в активное состояние, какая там матка есть, все, она родная. Обгуливаются матки, ну таким образом, в общем, подсаживают маток. Стресс, если можно назвать это состояние стрессом. Так вот, маток в идеале подсаживать, когда очень часто пчеловоды пользуются таким способом, надежным, подсаживают маток в сборный отводок при переводе, то есть стресс. Создают из двух-трех семей, по рамочке берут отводок, Перед тем, как грузить и увозить, или они же стоят на платформе, потому что вот эта стрессовая ситуация перевозки дает возможность примирения. Там не до, не до, не до того, чтобы присматриваться, какая матка и что. Во-первых, это сборный отводок. И в отводках даже на матку, то есть на пчелу с одной семьи. То есть сам фактор стресса. Является примеряющим для приема матки. Ну и один из основных таких методов, если без перевозки, значит подсадка мы постоянно этот метод, вернее я этот метод постоянно в приоритет выставляю всем методом. Это расплод молодая пчела, без летных пчел, подсадка любых молодых маток плодных в отсутствие летных пчел. Есть еще множество методов, насколько они эффективны и дают результаты такие положительные без осечки, потому что пчеловодам всегда хочется сработать в десятку. Некогда сезон короткий, нужно, нужно подсадить наверняка. Ну, стараться использовать те методы, пускай он будет этот метод на неделю, две. Позже, дольше, сам прием маток, вот жесткое сиротение, я частенько о нем говорю. Но зато матку приняли и признали. Пчеловоды, мало кто обращает на это внимание. Приняли матку, все, крысик поставили, благополучие, все нормально, хорошо. Но почему-то семья не уходит в желаемую активность производительность и так далее на выходе просто они ее могут поменять хотя приняли поэтому не всегда приняли это значит что семья у вас вошла в штат полноценного существования и соответственно даст пчеловоду рентабельность итак пожалуйста кто что хочет сегодня обсудить слушаем владимир егорович добрый вечер Александр, Херсонская область. У меня вопрос по поводу двухматочного содержания. Я приобрел книгу и ознакомился. Вот. Но я не нашел, где такого варианта, что если вот весной семья набрала массу с двумя матками, очень большая масса пчелы. И у нас на юге бывает, что после акации, к примеру, но нет до подсолнуха никакого взятка, сухо вообще. То есть как с ройкой, с роением вот бывает с практики? Посоветуйте что-то, пожалуйста. Вообще-то там есть что-то наподобие от того, что вы озвучили. Делается отводок для того, чтобы сохранить рабочее состояние семьи, на одной матке, верхней в основном, потому что она в идеальных условиях, там и кормами обеспечить ее, и печатный расплод в достаточном количестве, на верхней матке делается отводок в стороне. Можно делать двухматочный сборный с какой-то семьи. В этой семье, чтобы сохранить рабочее состояние, оставляют матку одну, плодную. Взяли акацию, слава Богу, не взяли, конечно же, быстрее нужно... Расплод в этот момент, хорошая ситуация сделать тоже отводок и на этой матке второй, потому что роевая пора еще не закончилась. До последнего взятка, уже заканчивать сезон, еще время есть. Не успеете вы обгулять маток, если не успеваете обгулять маток, то есть ситуация так будет складываться, что семья... Просела. Значит, подсаживать молодую матку, плодную, через вот это жесткое сиротение. Или же формировать отводок сразу двухматочный. Там книги вы найдете. Сильная семья будет определяющая во всех случаях. То есть и в приоритете и в преимуществе. За три недели, пожалуйста, делайте сразу отводок на этих двух матках. Пускай небольшой, он будет такой не, не жирный по своему выделению для него рамок расплода, там по две рамочки печатного расплода дать, а эту в этой всей массе оставшейся вывести несколько маток через разделительную решетку. Во-первых, это будет еще рабочее состояние. Как только появляется печатный трутень, делается отводок на старых матках. Обгуливаются молодые через разделительную решетку. Вы не нарушаете целостность семьи. Будет взято хорошо, вы его получите, потому что семья целая, и матка выйдет уже молодая. Даже если она еще не успеет обгуляться. Это первый вариант для создания от рабочего состояния семьи безматочной, с молодыми матками на акацию. Сразу отводок на двух делается матках. Или же. Перед этим я сказал, сначала отводок делается на старой матке, на одной. Оставляется одна матка рабочая в семье. Затем и на ней делается отводок. Но в эту семью, если осталось там три недели всего до главного взятка, желательно, конечно, дать плодную молодую со стороны через жесткий старт. И между ними затем два отводка уже есть у вас со старыми матками. Или один отводок двухматочный. Нагружаете эту молодую матку, уже в медовике в основной семьи, печатным расплодом. То есть, чтобы не, не дать ей просесть. И вы наконец на конец лета под подсолнух подойдете, уйдете от роения. То, о чем вы спрашиваете. Уйдете от роения, в любом случае, потому что все, нет прецедента, убрали старых маток. С молодыми матками вы проконтролируете вот таким вот способом. Семья при формировании отводка на старых матках должна быть в рабочем состоянии. То есть это вторая стадия раения, второе поколение. Ну, в книге я, по-моему, именно так и, и писал, как сейчас я вам говорю. Может, может не так конкретно, хотя, хотя я знаю, что это беда. Кстати, в нашем регионе... Раение не проходит, акация, даже если даст акация, слава богу, хорошо, все равно провал безвзяточный минимум три недели. Акация это, и то есть липа может быть промежуточным, но так вероятность процентов 20 максимум, то что она даст. Поэтому варианты есть. Отводок сильная семья и не тяните раньше деды, Почему-то, я ж постоянно об этом вот вспоминаю, уничтожали маток плодных, старых, как только появлялся печатный трутень для була молодых. Все, не ждать, пока как можно начало ну, старается до последнего дотянуться, когда уже все, уже пошли масса трутня печатного, пошли мисочки по, по этому трутню, это уже вторая стадия. Только кинет одно яйцо матка туда. Все, это уже третья стадия. А там вывести из раения будет тяжело. Даже взяток не всегда выводит. Ну не знаю, насколько получилось объяснить. Либо прочти, прочтите еще раз, либо прозвоните. Так вот пообщаемся в такой обстановке. Тета-тет. -а -тет. Алексей из Запорожья. Вечер. Хотел в вот продолжение предыдущего вопроса задать такое. У меня похожее условие, то есть после акации безяточный период, ну где-то вот с середины июня наступает и до подсолнечника, это до где-то 7 июля нету ни приноса нектара, ни пыльцы. И на старых семьях матки, то есть на старых матках семьи проседают в этот период. На новых, ну сложный ответ не, не отслеживал я пока. Вот вот такой вопрос если семьи на старых матках все-таки удалось проскочить роение целесообразно ли в середине июня вот на пике развития семьи по количеству пчелы и расплода заизолировать матку либо вообще до конца сезона либо до скажем середины взятка с подсолнечника когда уже основной принос идет на спад вот и тогда выпустить матку на развитие уже как бы к зиме? Смотрите, как я поступаю в такой ситуации. Ну, у нас примерно одинаковая эта картина. Если вы хотите взять подсолнух по максимуму, вот у меня очень далеко подсолнух, поэтому я стараюсь взять его э, каждую каплю, так образно выражаясь. Я в начале цветения подсолнуха закрываю маток, неважно, то ли эта старая матка проскочила, раевую пору в этой семье осталась, то ли молодые уже обгулялись. Я их закрываю на подсолнухе. Закрываю на подсолнухе. Месяц они у меня с 1 июля, у нас где-то в первой декаде июля, начинают зацветать подсолнухи до первой декады августа. Месяц я выбираю весь товар. В начале, подсол... в начале августа выпускаю маток. Ни единого расплода. Обрабатываю клеща. Идеальная ситуация. И они у меня сентябрь полностью... Э четыре недели где-то около четырех недель наращивать семью пчел в зиму без присутствия клеща в крайнем случае с минимальным его присутствием это очень важный момент и такой предвещающий хорошую зимовку потому что зимующая пчела будет выращена без большого титра заклещенности то есть минимум истощенная она этим паразитом. Или же вариант какой, я до подсолнуха проскочила семья со старой маткой, или молодые уже у вас на всех парусах, первые, первые поля, первую неделю, еще матки включили, с активностью, потому что первый пронос нектара дает возможность активизировать и активность яйцекладки маткам после вот этого штиля, они неделю хорошо включаются в работу, то есть стимулирующий фактор нектара, первого проноса нектара, и затем ее берут в плен, в медовый, все, нет смысла никакого ее держать. И если в этот момент у вас вам удается в семье добиться количеств, максимального количества разного возрастного расплода, в пересчете на Додан это где-то. Ну, ну, чем больше, чем лучше, тем лучше. Ну, конечно, 7 рамок где-то. 7 до 8 рамок. Закрываю в изолятор. Старая или молодая. И до самой весны. В конце августа уже расплода нет. Обрабатываю клеща. Вот таких вот два варианта. То есть, ну, предпоследняя, по-моему, книга. Изоляция маток в годовом цикле. Там трехкратная изоляция в сезоне. Вот в этот эта технологичность там подчеркнута особенно, потому что взятки разные по сезонам, бывает в сентябре главный взятки, в середине лета, и пчеловоды путаются от той философии, от той технологичности, которую я изначально дал, вот, представил практикам. Они говорят, у нас не получается и мы вроде как есть смысл, есть логика в этом, но не уписывается в наш регион. Пришлось сделать вот такую зарисовку по, по вариантам по возможностям регионов, так плюс-минус, для того чтобы ну, логику включать логику, что нужно иметь в семье на момент изоляции и насколько вы будете изолировать. То ли временно и выпускаете для наращивания зимовалой пчелы, то ли вы наращиваете максимум за, за вот этот провал безяточный середины лета, максимум расплода, и закрываете и до самой весны. Это то, в принципе, основной, основная технология, с которой я начинал изоляцию и до сегодняшнего дня. Она мне идет. То есть, практически больше 15 лет была в основе именно эта тема. Подсолнух начинается засветать. Вот то, что она успела набрать значит, первые Первую неделю цветения, а потом ее берут в медовый плен, нет смысла ее все равно держать. Плюс еще природно она прекращает ее цикладку, худеет тоже природно, в изолятор посадили, все. И... Я правильно вас понял, что если у меня пик развития вот, по количеству расплода припадает на середину июня, а потом из-за беззяточного периода идет спад э, развития семей, то можно матку получается тогда в середине июня, за три недели до начала взятка с подсолнечника уже заизолировать, правильно? Не в начале июня. В начале июня какой смысл у вас вам изолировать маток в беззяточный период? Пускай она работает до, до начала взятка, до начала подсолнуха. Только подсолнух начинает зацветать вот перед цветением подсолнуха. Закрывайте месяц, закрывайте матку в изолятор. Все. Расплод постепенно открытый уйдет. Весь нектар, принесенный, пойдет в товар. В августе выпускаете матку для наращивания зимующей пчелы и обрабатываете клеща. А закрыть матку в середине июня, и до трех недели она будет у вас сидеть, просто какой смысл? Какой смысл удержать? Так она у вас что-то, какое-то количество расплода вам даст. И вам он не помешает, даже если вы будете, хоть матку заизолируете до весны на подсолнухе, хоть вы дадите семье в августе наращивать силу эти лишние две рамки, которые она вам сделает за эти три недели провала безяточного. Ну, может придется какой-то стимулирующий фактор включить. Даже кусковой мед, я замечал, и тот является вот таким вот. Я думал изолировать в середине июня по причине того, что сокращается засев в этот безвязочный период. И почему-то к началу взятка с подсолнечника не только расплода нет, но и пчелы летные куда-то надевается. И я думал, что это связано с тем, что нету приноса пыльцы, и пчела свой ресурс расходует на то, что выкармливает вот этот скудный расплод. Вот. И я думал, что ну, возможно, изоляция на пике, когда масса разнообразного разного, разного расплода поможет мне сохранить пчелу таким образом к главному взятку. Ну, логика есть, можете попробовать. Тут только ваше, ваше практическое наблюдение и, и попробовать хотя бы два варианта. Потому что ну, нереально. Я не хочу пчеловодов запутывать вот, вот этими разными версиями, вариантами, нюансами, призываю к тому, чтобы опробовали -то, каких-то два. Чтобы вы знали, от какого, от какого отказаться сразу, а какой шлифовать дальше и взять его за основу для дальнейшего практического применения. Поэтому ну, пробуйте. Владимир Егорович, буду экспериментировать в этом сезоне. У меня вопрос по весеннему старту в двухматочном режиме на 145 рамке. Если можно, поделитесь вашим опытом. Вы говорили, что у вас несколько семей на 145 рамке есть. Вот меня интересует момент, насколько сдерживаем верхнюю матку то есть если у меня семья например стартует основная семья основной гнездо на 6 рамках ну как бы 6 до данных это получается 1245 да вот в двух корпусах по силе значит сверху второй матки я даю например там две рамочки 145 на которых она будет находиться верхняя матка когда я могу начать расширение верхнего корпуса то есть расширять верхнюю матку то есть это если у меня вот на 145 рамке когда в одноматочном режиме гнездо обычно находится на трех рамках то есть на трех корпусах 145 то получается мне нужно нижний гнездовой корпус расширить до вот этого состояния, до трех корпусов, например, 145-х, и только после этого я начинаю, э, скажем, давать под засев пространство верхней матки. Или же это как-то параллельно происходит? Если вы практикуете кормовую надставку через пленку под гнездо, как я, вот у меня по, ну, есть медовая надставка, так и называют, Значит, у вас расширение будет для нижних двух корпусов, вот этот третий. А для верхней матки вы не обязательно там рамочки, слишком мало. Туда можно ставить сразу весь этот магазин. И затем расширение, основная масса будет пчел воспитывать, в нижнем, в расплод от нижней матки. Верхняя будет... Можно сдержать ее на первом поколении. Да, можно каким-то корпусом. Поставить магазин полностью, но отделить там пленкой или разбить не до заставных, понятно, в этом, в, этой, в этом варианте. И сверху ставьте сразу через пленку и щель 1-2 см над верхней маткой. Пока не пускайте ее туда, до освоения этого основного корпуса одного над нижней маткой в нижней матке будет два корпуса затем разделительная решетка корпус у вас для второй матки пленка и для потенциального будущего расширения у вас будет стоять уже готовый суш для верхней матки то есть после первого поколения вы будете уже делать вот эти вот маневры по расширению. Но два корпуса расплода для нижней матки для начала и всего-навсего один корпус для верхней матки. Добрый вечер, Леонид Днепр. Владимир Егорович, при двухматочном содержании, если рассматривать два варианта в лежаке и в многокорпусном через разделительные решетки, Одинаковая ли будет вероятность сохранности обеих маток? Ведь в матки не так часто будут соприкасаться между собой, там, благодаря тому, что есть разрыв, это толщина планок, рамок, нижней верхней еще промежуток между рамками, а при вертикальной разделительной решетке в лежаке Рамки, на которых работают матки, стоят, ну, и разделительным, то есть рядом. И матки могут находиться совсем рядом. Вот не лучше ли в таком случае в лежаке по типу Озерова делать эту пригородку вертикальную сплошной, а пчелы будут сообщаться двух семей уже в, в общем в верхнем корпусе. Спасибо. Да, конечно. Если раз уже пошло двухматочное содержание в лежаках, то модифицированный вариант улья Озерова без проблем. Мне кажется, в идеале. Сейчас применяют его даже с одними матками. Сверху ставят на лежаки. Тем более, если это лежак всего 20 рамок и две матки. Конечно, можно ставить вертикальную, глухую, общая разделительная решетка, и, ну, не общая, а разделительная решетка на каждое гнездо, и общий магазин. Но если у вас уже не, нету такого, такой возможности, допустим, лежак большой, там, 24-27, и разделительную решетку использовать без магазинов, ну, поставьте вы к перегородке либо полномедной, либо перговой рамки, чтобы не было такого... Вы не переживали от, о таком близком контакте двух маток. Я не думаю, что они, вот, у них задача обязательно у перегородки там находиться и по посоперничать между собой. Поставьте им вот такие барьеры в виде медовых рамок. А вообще-то, конечно, озеро намного производительнее и, и маневреннее и по выводу маток и по на наращиванию силы. Спасибо. А еще вопрос небольшой. Жесткий, жесткий, так сказать, прием маток, жесткое условие приема. Если на летную пчелу и на расплод, который 10 дней выдерживался через разделительную, весь запечатан абсолютно, это тоже будет жестким приемом? Вообще-то, вы знаете, жесткий прием, когда там ничего вообще нет. Это вероятность приема матки, включать ее в активность, затем постепенно присоединить вот тот верхний корпус, если это касается корпусной системы, с печатным расплодом, если, если есть возможность, поступить именно так. Может пройти вариант, может пройти при уверенности, что нет ни единой личинки открытого расплода, может сработать. Но выходит молодая пчела, летная есть. И как они отреагируют на матку, вот вопрос. Понимаете, бывают, бывают проколы, когда не, не принимают, нет приема. Хотя есть, есть и прием именно с полностью печатным расходом. Если там небольшое количество летных пчел, вот, допустим, вверху семья формировалась, вернее расплод внизу была сконцентрирована основная летная пчела в литке затем открывать верхний литок и выпускает летную пчелу там остается ну я об этом говорил остается какое-то количество пчелы ульевой и печатный расплод весь вот там да можно подсадить и туда но я разворачиваю литок обычно на 180 градусов и внизу матку дают дар плодную хоть маточник хоть плодную на расплод без пчелы или налетную пчелу вообще без расплода. Обжегся я не один раз по сезонам на вот этих вот приняли, но вы не признали, что там руководит, породы могут как-то реагируют по своеобразно. Поэтому делают то, что готова сразу вступать в бой, пускай неделю я пересижу. Бывает получилось приняли все хорошо и потом семья начинает демонстрировать вот такие вот капризы нежелания какие-то что поступил пчеловод мимо их воли ну и на выходе играемся с этой семьей весь сезон поэтому я делаю именно так Срабатывают и с печатным но нет гарантии того что где-то там какая-то личинка появится вот ненужная Хотя можно пробовать. Владимир Егорович, у меня такой вопрос. Вот вы предупреждаете всегда по поводу весеннего развития двухматочных семей, да, что при таком интенсивном стимулировании маток можно получить проблему болезни расплода. Вот когда мы делаем отводки на старых матках двухматочные, либо обгуливаем несколько маток в семье после формирования отводка, есть ли там какие-то подводные камни, есть ли какие-то предостережения, вот, скажем, по расширению верхней матки, по... нужно ли ее тоже ограничивать, как вот при весеннем старте? Нет, у вас они, во-первых, пока матки, конечно, не грабите эту отцовскую семью до, до минимума пчелы, чтобы осталось там такое, ну, недопустимое количество пчел при обслуживание в дальнейшем обгулявшихся в маток. Пока матка выйдет, две матки, допустим, обгулялась, две матки в отцовской осиротевшей семье. На десятый день только они выходят на максимальную яйцекладку. До этого времени будет идти раскачка. У вас отводок на старой матке уже будет готов включиться как донор в помощь. Вы открытый расплод, то, что матки молодые насеяли, извлекаете из отцовской семьи, где молодые матки, даете отводку на старой матки. там много уже на, этот, на это время будет пчел, и они способны будут выкормить. И будет этот фактор сдерживающий как роевой, потому что, как правило, это походит еще в роевую пору. А из отводка на старых матках вы берете печатный расплод на выходе, ну, конечно, без пчел, и передаете молодым маткам. Они как раз включатся в максимальную активность. Есть пчела-кормилица, которую вы даете из донора в лице отводка на старых матках. И очень важно вот этот симбиоз содружества между отцовской семьей, где молодые матки обгулялись, и отводкам на старые матки в обязательном порядке проводить, потому что сезон короткий. Если просто сделать и на самотек, ну, не получим этого эффекта. Я очень часто это подчеркиваю. Короткий сезон, поэтому постарайтесь не допустить пробуксовки в развитии. Вначале мы с семьи безматочной даем печатный отводку которые только сформировали на старой матке. Там плодные матки, они снова включают активность, потому что разделили эту коалицию, раевую старую матку, перезимовавшую со старой летной пчелой. Все, нужно думать, как дальше жить. И старой матке, и старым пчелам. А старым пчелам даем молодую матку. И вот между ними вот этот симбиоз, Содружество мы проводим. Как он проводится? Если нужно подробнее, я скажу, если есть книга, значит, читайте, там дважды он проводится, этот симбиоз Содружества. Вначале расплод забирается печатный в отводок на старой матке вначале, а затем печатный забирается из отводка, дается в семью. То есть, ну, очень важный такой, важная деталь вот в этом Содружестве отводка и молодой и основной семьи с молодыми уже матками. Все работает даже при нашем коротком вот сезоне. У меня тоже. Два месяца и все. Апрель мы развиваемся, апрель-май. Все. Июнь месяц, июнь июле сезона нет. Вот сильно не не попляшешь. Вот. В комбинациях разных, поэтому приходится приспосабливаться таким вот таким вариантом. Владимир Горьевич, у меня еще вопрос по вот текущей зимовке. У меня Слабые семьи были, там, на трех рамках примерно по силе в ноябре. Я их объединил уже по холоду, поскладывал по две таких слабеньких седьми в одну с двумя матками, зимующими в изоляторах через медовую рамку. Ну, примерно, в основном, как бы, была картина такая, их собрал на пяти рамках с двумя изоляторами через медовую рамку. В январе месяце я увидел, что они ужались до трех рамок, то есть пришлось, чтобы избежать перекосов клуба, убрать по две рамочки с краев и оставить их зимовать сейчас на трех рамках с двумя изоляторами. А в то же время сильные семьи, которые изначально сильные были, заходили, и вот э, в ноябре я их э, никаких манипуляций с ними не проводил, они как сидели там на 6-7 рамках, так и сидят. И осыпе пчелы там нету. А вот в этих семьях, э, зимующих с двумя матками, пчелы посыпались. ну так, как бы, хорошо. Э, вот скажите, с чем это может быть связано? Ну, связано с силой семьи. Как-то, я не знаю, и постарайтесь внушить... Себе то, что сила семьи, натуральная корма и все остальное сделают пчелы. Температурный режим нужно держать для центра клуба больше. Чем слабее семья, тем больше она может потреблять корму. Это чревато и назематозом среди зимы. Конечно же, и физиология у этих пчел слабых будет намного подвержена. В зимний период износу, чем у сильных семьях. Ну не случайно я привожу в пример авторитетов наших прошлых лет Себро и Волоховича. Сильные семьи. По три в одну сбрасывали, даже по четыре. Теряли маток, по 200% маток уходило. Из трех маток оставалась одна. Но это было сделано ради сильной семьи. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь как-то где-то какой-то один сезон протоптаться на месте в плане количественного вот этого фактора, синдрома, чтобы в зиму пустить сильные семьи. По одной матке будут у вас идти, или по две матки, но ну, чтобы они были максимально сильные и с минимальным износом. Все это мы обсуждаем от зела к зела, от ролика к ролику. Как это сделать? Что нужно сделать, чтобы добиться вот такого вот фактора, минимального износа? Не было заключенности и не изношенная на воспитание расплода пчела, зимующая. Вот это эти факторы. Ну и сила, конечно же. Почему и делаются отводки? Почему отводки делаются на старых матках? Во-первых, уходим от роения. включаем инстинкт, тоже что и при роении. Ну, конечно, это не роение, но тем не менее. И затем они подходят в этом дуэте ну, главному взятку, мы можем их объединить, если ситуация так сложилась, что они не по отдельности не пойдут зиму. Или же объединить с двумя матками в изоляторе через медовую рамку. Или сейчас очень широко в применении у пчеловодов через глухую перегородку вертикальную, даже в десятирамочных рутах, и в 10-рамочных доданах зимуют 4 семейки отводки создавая общий тепловой клуб в 8-рамочной семьи в зиму. И с максимальной вероятностью сохранности маток. В изоляторах они или в свободном перемещении. То есть уже пчеловоды применяются. Не панацея, изолятор, зимовка двух маток в одном клубе. Это просто как безысходность, потому что семьи автономно не перезимуют. Их объединяют в одну более сильную и с попыткой, подчеркиваю, с попыткой сохранить обеих маток через медовую рамку в автономных изоляторах. Поэтому вариантов зимовки двух маток и сохранности двух маток предостаточно. И в лежаках, в лежаках это оттуда и пошло, вот вертикально глухая. Даже в, лежак, даже в корпусных системах и то применяется, особенно в полурамках. Внизу сильная семья, москитная сетка, сверху слабые слабые отводочек, или слабая семейка. Мало ли как, вот пчеловод сделал в середине лета, не успел обратить силу. Ставить сверху, через москитную сетку. В вертикальном, конечно, варианте размещения гнезда зимой намного лучше. То есть есть есть варианты, просто приложите свое видение ситуации по вашей местности и берите на вооружение в какой-то степени пожадничал то есть хотела сохранить максимальное количество маток, чтобы использовать их для весеннего двухматочного развития. Вот. Ну, и скажем, если удастся все-таки перезимовать этим семьям слабым и сохранить двухматочек, то есть я весной столкнусь с тем, что у меня большое количество маток будет свободных, но недостаточное количество пчелы для двухматочного развития. Вот как в этой ситуации можно использовать большое количество свободных маток, ну, чтобы... Их все-таки не потерять, а как-то какую-то пользу из них извлечь. Конечно, изучите пользу. Самый любимый вопрос для меня. Потому что вариантов я уже лет 10, наверное, эти варианты все перечисляю. Если у вас есть слабая семья, и, допустим, у вас слабая семейка, ну, три рамки, вот ваш, ваш случай, перезимую, слава богу, две матки и всего-то на всего три рамки. А есть у вас сильные семьи, одиночки, Сильные одиночки. Конечно же, на пасеке не будет такой комплектации, 100%, что у вас все, вся пасека уже с двумя матками перезимовали. И они готовы автоматически включаться в двухматочный старт. Конечно же, будут такие, где и две зимовала в сильной семье, но перезимовала почему-то одна. А бывают слабые, и вот довольно-таки часто, в слабой семье, но перезимовала две. Я их расформировываю эту семейку, сразу ставлю вечером на какую-то одну семью, уношу рамку пчелы. Если это трехрамыша, значит две рамки берете пчел, рам, э, изолятор с маткой и переносите куда-то в пустой корпус над сильной другой семьей. То есть подсаживайте, расформировывайте эту слабую семейку с двумя матками, расформировывайте для, для подсадки в две сильные одиночки. На общих, по общим правилам, разделительная решетка, пленка, сверху этот корпус с маткой. Можно объединять их без проблем. Или же они обе изоляторы матки и внизу, и вверху, или же только выпустили. Или если они уже откладывают яйца, то есть в активности, значит одинаковое состояние по расплоду. Бывает такое, что у вас внизу уже матка работает, а вы вверху только выпустили с изолятора. Присоедин... Ну, есть ситуации разные. А вы только поставили сверху ради того, чтобы спасти. Там свита всего, э, ну, пчелы и матка. А внизу уже работает. Уже личинка есть там на... Включили, семья включила максимум активности. Не присоединяйте вот в таком состоянии верхнюю к нижней. Потому что разная биологическая картина. Внизу уже пошел процесс воспитания расплода. А вверху только-только она, допустим, с изолятора. Значит, берете рамку открытого расплода с нижней семьи, стряхываете пчелу, и ставите в верхние матки. В верхние матки. Открытый этот расплод. Отворачиваете вечером уголок пленки. Поднимается кверху кормилица, к этой к этому расплоду. И идет таким образом примирение двух отделений. и затем плавно убираете пленку и все. И запускаете в двухматочную. То есть у вас никак они не будут бездельничать эти лишние матки, если, дай бог, вот так вот все получится, такая картина свободная. Второй вариант. Вы можете, допустим, четырехрамочная семейка у вас и две матки. И некуда ее, эту матку, вторую подселить, потому что все уже укомплектованы. Значит, вы одну выпустили, одна пускай работает, а вторая сидит в изоляторе. До смены первого поколения, Две-три недели сидит без проблем. Затем, как только первое поколение начинает выходить, вы эту вторую матку поднимаете через разделительную решетку вверх на одну рамочку и выпускаете. Можете открытый расплод туда поместить, чтобы поднялась пчела-кормилица, и уравнять биологические два отделения. И постепенно, много не давать, пока не увеличится сила этой слабой семейки от одной матки внизу. Может там какой-то донор у вас поможет печатным расплодом, но это уже после смены первого поколения. То есть все работает, не давайте, правильно вы заметили, что подводный камень очень серьезный, чтобы двухматочный, двухматочный старт, по которому вы планируете, как о приятном таком факторе конечном, не обернулся плачевно. В плане вот каких-то болезней расплодов, не дай Бог, потому что этот подводный камень, я о нем постоянно говорю. Две матки в одной семье в весеннем старте, это не означает автоматического увеличения силы семьи в два раза. Э, к сожалению, об этом мало кто знает, и все почему-то думают, что вот матка, две матки, значит все, хоть две жменья там челы будет. Не матка делает пчел, пчелы делает пчел. Матка просто сеет яйца. А кормить кто будет? Никаких симуляторов, подогревов. Кому там это, это шило, там, я не знаю, 2 рамки пчел, а туда и тычим и, и сиропы, и, и грелки ложим, и что только не ложим. Думаем, что вот мы сейчас подогрели и все. Ну, подогрели, да. Микроклимат можно создать. А кормить кто будет? Вот отсюда и болезни появляются. Так что удачи вам. Добрый вечер, Владимир Егорович. Владимир, Харьковская область. Подскажите, пожалуйста, при раннем развитии двух, в двухматочном содержании для организации медовиков к акации, как уйти от тройки? Ну, от а тройки варианта два. Либо, если это сильная семья за три недели сделать отводок на старой матке, на старых матках, там, как у вас получается. А там, да, только постоянно об этом говорю, да, как уйти от тройки, как можно раньше сделать отводок на старой матке, только появился печатный расплод, печатный расплод трутневый. Это значит, можно обгулять молодую матку в основной семье. Вы с нее должны получить, с этой молодой э, матки. Не обязательно ее как, э, хорошую, там, как хорошего репродуктора на всю оставшуюся, там, ну, на, вернее, на, ну, на, этот, на весь сезон. Ваша задача сейчас основную семью запустить получение товара с акацией. Старую матку уберите за три недели, чтобы на акации уже была, если не успеет обгуляться, то хотя бы молодая матка уже была. Расплода не будет, масса будет пчелы, масса пчел будет. И молодая матка. Но не дотягивать до второй стадии роения, чтобы у вас с молодой маткой рой не выскочил на акации. Как можно раньше. Для этого снова мы возвращаемся на, на истоки нашего, нашей философии. Как можно сильнее семьи. Или же, чтобы уйти от тройки, если семья не особо по силе, заключить ее в изолятор. Заключили в изолятор, получили акацию хорошо, не получили, сразу сделали отводок на старой матке в момент после цветения акации. Сразу сделали отводок на старой матке, а здесь обгуливаете молодых. Желательно, конечно, когда после акации не получилось, а это середина уже будет июня почти, то сюда уже давать нужно. Отводок на старой матке все равно делайте. А сюда давайте в основную семью уже плодную матку. К этому времени Конец мая, начало июня уже у матководов будут плодные матки. Обгуливать там в середине июня, давать маточник. Ну, это уже семья выскочит у вас из этого, из штатного расписания, так, если можно выразиться. Туда нужно давать уже молодую плодную матку. Подсаживать, пожалуйста, вам. Жесткий старт, два варианта. И будете симбиоз дружество между двумя этими. Вашими в этом дуэте старая матка в отводке и молодая матка в основной семье. Подходит под сомок, скинули одна на одну и получили хороший медовик. Если нет, уйти от тройки Значит, основная семья. Нет у вас корпусов лишних, нет у вас ну, неукомплектованная пасека двойным комплектом. Значит, чтобы уйти от тройки поднимайте старую матку вверх и разворачивайте. Летком в обратную сторону. Ушла ледная, это то же самое. Ушли отроение, потому что все, старая матка, коалицию разорвали лед летную, между старой летной пчелой и старой перезимовавшей маткой. Все, летная ушла вниз на, на оставшийся расплод. Пускай там они посидят, побезденничают, потому что все нет матки. Это задолго до акации, Задолго до акации. И убираете весь расплод наверх и обгулите внизу матку. Затем возвращайте печатный расплод вниз, если это акация, хотите взять внизу. ну В нижнем части возьмете акацию на молодой матке. Или же отводок можете сделать в стороне. То же самое, фактически то же самое. Весь печатный расплод за неделю до акации с верхней матки убрали от, плодной, от старой плодной матки а затем на подсунух объединили уже с молодой маткой, и вверху старая включит максимум своего, своих возможностей, потому что их разделили. Это уже двухсемейное будет, как двухсемейное содержание. Так, ну, есть варианты. Просто доверьте своей, своей логике. Включая конечно же, возможности вашего региона, вашей кормовой базы. Да-да, спасибо, Владимир Игоревич. Будем, будем что-то делать. Ну, при развитии, при раннем развитии э, семей тут же не организуешь отводки на... То есть не выведешь матку, допустим, в начале апреля. При первом облете я их хочу объединить двухматочный старт. Ну а потом где-то... В начале мая, я так думаю, делать отводок на старой матке и выводить, выводить понятно. Ну, в общем, как-то так. Хорошо, спасибо. Добрый вечер, Владимир Егорович, Сережа Винница, тоже хотел задать такой вопрос. Если я ранней весной хочу попробовать там заключить матку в изолятор, а потом через, допустим, через семь дней могу посмотреть, а там потянули матушники. Если, что лучше сделать, отводок или попробовать дальше матку продержать в изоляторе и удалить матушники, как будет правильнее? Правильнее будет, если будет взяток у вас взяток вот в этот момент, когда вы заключили матку в изолятор и вы хотите получить товар, матка плодная в изоляторе и вам даст рабочее состояние, чтобы получить товар. А маточники уничтожьте. Если взятка не предвидится, нет как такового, значит делайте отводок на старой матке и обгуливайте в основной семье маток. Выбирайте с вещевых, разделяйте наглухо или через решетку в два корпуса, если это корпусная система, и обгуливайте маток. То есть, ну, здесь вот такой, два варианта. Получить товар, значит оставляйте матку в изоляторе, удаляйте маточники потому что бывает очень капризная, кстати, ситуации. Раевая пора, как правило, накладывается, и для них не авторитет будет. Вот там матка сидит своя, плодная, в изоляторе. Даже на свящевых я вначале сказал, что роение – это состояние души, это не какая-то там особенная матка роевая, там все, если инстинкт уже вселился в умы старых пчел, они его закрутили, то там какую матку не, не подставляю, Выскочит рой с молодой. Так что либо берите взяток, удаляйте маточники, либо если взятка нет, матку в сторону на отводок, а в семье будете молодых. Понял. Ну, в таком случае сколько нужно матку продержать в изоляторе, чтобы прошел этот роевой период, скажем так? Ну, чтобы сказать вам конкретно, опять-таки, это ваше у нас, например, роевой инстинкт фактически длится три недели июня до увеличения продолжительности дня. Это роевая еще пора. В основном так. Так что тут вам нужно по вашему наблюдению относительно и согласно вашей местности. Если это еще роевая пора, значит, не рискуйте оставлять матку, не выпускайте ее в эту семью. Все равно она, раз роевая пора, и не будет у вас расплода никакого, начнет она сеять, рамка две, и, и пойдут опять маточники. Пробуксуйте, потеряйте время, поэтому лучше не, не испытывайте судьбу. Чем раньше вы сделаете отводок на старой матке, тем меньше будет проблем. И чем раньше гуляете молодых. Пускай даже в ущерб бывает этому мнительному взятку первому. Очень часто пчеловоды вспоминают себя так. Мы, мы всегда умные задним числом. А вот надо было. Нет. Но ну все равно акация не дает, не дает покоя. Пчеловодам надеяться до последнего даже рамку расплода вот перед акацией куда-то там изъять какой-то отводок, ну, там все за сердце хватается, куда там максимум сильно, чтобы была семья. Затем все, акации нет, пошли маточники, роение неуправляемое, и вот тут мы вспоминаем, вот тут мы начинаем логически затем думать. Поэтому все, только как можно раньше делать отводок. На старой матке. Все. Она свое дело сделала, она включила инстинкт с весны, проявила себя, дала вам какую-то силу для семьи. Теперь все. Теперь ее задача снова обновить этот же инстинкт, на что она способна дальше. Но в лице уже отводка. А в основной семье, на старой летной пчели, обувите молодых маток, и те точно так же себя проявят дружно и максимально качественно. А затем между ними уже можете включить это эту коалицию союжество. Здравствуйте всем! Виталий Днепр. Скажите, пожалуйста, Владимир Егорович, вот, например, хотел для себя такой уточнить, уяснить момент. Вот Раевой маточник, свящевой на замену. Матка какая из него выйдет по характеру? Это же зависит от состава маточного молочка, ведь так? Вы знаете, я вот за свою бытность, за практику чтобы конкретно сказать, от матка тихой смены – это идеал, роевые так себе, искусственные тоже туда-сюда, и свящевые еще могут быть, они все абсолютно имеют право на нормальное существование. Роевые матки, матки тихой смены и матки свящевые – это в природе, так Такие были матки. В природе они все имели место быть. Именно вот это, те матки, которые воспитывались в своих семьях со своего яйца и теми же пчелами. Очень важный момент, на это редко кто обращает внимание. Почему я всегда говорю, что воспитательницы должны быть хорошие, если искусственно мы выводим маток искусственно, берем племенной материал хороший, значит семья должна быть в лучшем случае не в лучшем, а в идеальном если это будет одна и та же семья если вы выводите маток сами, самостоятельно, искусственным способом, переносом личинок там, эта же семья, чтобы она та же пчела-кормилица, из этого же яйца от своей матки воспитывала геноконд на наследственности будет передан, передан максимально по качеству можно этот винегрет сделать такой, что и матки тихой смены, но ну, матки тихой смены в идеале, потому что они в одной семье. А вот другие все варианты могут быть, ну можно все, все поставить под сомнение. Поэтому я особого выбора такого вот не делаю. Если на, наклалось раение в какой-то семье. Хорошие маточники, хорошая семья. Я использую эти райовые. В основном стараюсь, конечно, маточники использовать э, от семьи воспитательницы. Тихая смена тоже в идеале. Почему свечевые маточники ничуть не хуже могут быть от маточников тихой смены? Там, где молочка очень много при воспитании маточников тихой смены, их... Минимальное количество, там около пяти, так среднем по породе, по породам. И, конечно же, обеспечивают максимальным количеством маточного молочка. Там идет формирование специальных гормонов, участвующих в каст-образовании, формирование яичников матки в начальной стадии, как будущего репродуктора. Очень важно. То же самое можно проконтролировать такое же воспитание маточников полноценно и свищевых оставьте какое-то количество, там, 2-3 маточника, последних, последних, чтобы у вас уже не было открытого расплода в семье. И они воспитают вот этих несколько маточников, как маточники, священных я имею в виду, как маточники тихой смены, с максимальным количеством, то есть обеспечением маточного молочка. В роевых там очень много маточников, но это природа, я, я с природой не собираюсь к ней как-то вмешиваться. Все, раевая, они закладывают маточники сами по природе. Тоже можно проконтролировать. Первое всегда я уничтожаю, первые маточники. Для чего? Если, если и всем человодам. вот кстати, рекомендации, раз уже за тему затронули по маточникам раевым. Вышла рой со старой маткой, садите где-то в стороне отдельно. В этой семье удалили все маточники, старые, зрелые, все зрелые маточники, оставили небольшое количество молодых. Молодых начинают воспитывать уже открытого расплода. Масса, масса молодой пчелы, минимум открытого расплода в семье. Потому что когда семья заходит в роевое состояние, матка, прощает ее цикладки, и все молодая пчела выходит с печатного расплода, а открытого уже нет. И вот они вам последние эти маточники открытые, последние, воспитают в идеале. В идеале точно так же, как и при тихой смене с максимальным обеспечением маточным молочком. То есть раз мы уже подчинили природу себе на службу, эту пчелинные семьи, я не говорю, что инстинкты, а пчелинные семьи, значит нужно самим включать логику и вот таким способом регулировать качество маток, если маточное молочко является решающим, количество маточного молочка в маточниках. Значит, вы можете его обеспечить и в свищевых маточниках, в понятно, и в роевых. Ну и, конечно же, в семьях-воспитательницах, где вы выводите маток самостоятельно. Не по 30-50 ставить маточников, а 10 у нас. Лучше несколько серий. Но зато это маточники будут такие же, как примерно по количеству, по снабжению маточным молочком. И как вот при тихой смене. Максимум. Почему на массу маток количество маточного молочка не оказывает влияние? Количество маточного молочка на массу матки будущей не оказывает никакого влияния. Количество маточного молочка играет серьезную роль при формировании там. Гормонов, таких как 10 гидрооксид 2 трансдеценовая кислота, ее в маточном молочке кормящим пчел нет. Эта кислота играет решающую роль, что получится из диплоидного яйца, от одного яйца диплоидного оплодотворенного матка, будущая, как репродуктор, или рабочая пчела. Все будет зависеть от количества маточного молочка, как, как, эти, ну, каким будут кормить в начальной стадии развития личинки будущую матку или пчелу. Поэтому любую любой маточник можно отрегулировать и отконтролировать вот таким способом, зная для чего что там происходит и чего мы хотим добиться. Спасибо. Параллельно ответили на вопрос также. Хотел спросить, чем отличается маточное молочко от пчелиного? Ну, значит, вот этим гормоном отличается. Ну и тем, что постоянно кормят его очень много, этого молочка. Ну, я про винегрет немножко, <как>, как вы сказали. Идея была, чтобы у хорошего маточника, там, пусть там даже это раевая семья, он раевой, и на трех, забрать трехдневную личинку, отдать туда однодневную, ну, привит, привить, так сказать. Вот. И получится из этого, ну, наверное, все-таки раевая матка, да, я так понимаю теперь? Ну, раевая вот снова, роевая, я вам приводил в начале зела, приводил пример по маткам с искусственной прививки, подставлял в семью, в роевую семью. В роевую семью, матку с искусственной прививки, в семье воспитательницы, там, где о роении даже речь не шла. Ну, из расчета на то, что она сейчас выйдет и устроит там разборки с соперницами. Но ну, не тут-то было. Не матка, раевая она будет или не роевая. Состояние максимально развитого инстинкта у старшей группы пчел. Все, они командуют, они управляют любыми, всеми абсолютно процессами в семье. Менять матку или не менять, они решают. Тихо э, раится семье или не раится они решают. Зимой в активный период, вот небольшой облет, произошел небольшой облет, вот окно в январе месяце или феврале, не матка решает, ей сеять или не сеять. Небольшая активность, они переводят ее на качественно другое кормление, пчелы, зимующие, старые, на маточное молочко, все, активизируются яичники, она начинает откладывать яйца в середине зимы. Не матка там, главный дирижер всех событий. Матка, я всегда говорю, королева в семье, куда пошлют. Всеми процессами управляют рабочие пчелы. Поэтому то, что вы сказали, пересадить в эту личинку, и она станет роевой. Вы можете роевую пересадить роевую личинку пересадить в прививочную планку, в прививочную, в семью воспитательницу. Она выскочит, вы думаете, эта матка первая, она выйдет роем, она сейчас сразу уничтожит всех соперниц. Там пчелы будут разрешать ей уничтожить или нет, потому что не матка всех, все маточники разрезают. Она не успеет за ночь там, 30 штук маточников распотрошить. Она просто зажаливает в середину грудки, и а разрезает уже пчелы. Да, я помню начало конференции, это ваш пример, просто хотел уточнить, вот. Ну, тогда вот э, все-таки такой момент, да, матка не начнет сеять, потому что зимой, скажем, ее заставят пчелы сеять, э, пчелы определяют. Но видите, этих пчел насеяла эта матка уже, то есть это ее наследство все-таки, если уже так. Вот, э, ну и второй вопрос, что э, все-таки мы избегаем роевых маток, чтобы они на следующий сезон не так сильно роились. Где-то все-таки в этом логика есть, это правильно? Да, я частично, я и писал где-то вот в каких-то своих книгах, не помню. Конечно, как-то оно отражается. Вот из, из года в год, если таким способом выводить маток, то закладывается. ну, все, вся природа сохраняется. Конечно же, они будут входить в определенный объем гнезда силы семьи, кульминация называется третье поколение вторая, третья стадия роения и все, конечно пошли маточники и возможно как-то раньше, они зароятся любые маточники, любые матки зароятся, но единственное просто может быть там плюс-минус в неделях, все будет определять опять-таки ситуация взяточная, безвзяточная, жара даже матки молодые вот замечания не делали на каком-то зелле что молодые матки бывают э, роятся. Вот, ну, все, пчеловод отметил уже ее в количество, ввел в штатную единицу пасеки, друг на тебе на одном корпусе старается не расширять, потому что взятка нет. Вышла молодая пчела. Два поколения молодая матка выходит. Даже двухматочная выходила у меня рой с молодыми в двухматочном режиме, с молодыми матками. Жара была невыносимая, в ситуация. И выходили даже молодые матки. Искусственно, подчеркиваю, особенно подчеркиваю. Искусственного вывода. Так что инстинкт лежит там, ой-ой-ой, сколько, это фактор размножения в природе, сохранения себя, как вид, как единицу в биосфере. Так что там не особо будут присматриваться, какая попала матка, с какой серии, с какого вывода. Владимир Егорович, у меня вопрос по поводу зимовки без утепления. Если семья зимует без утепления, и мы хотим дать дотацию в виде медовой рамки поверх гнезда, Нужно ли после того, как мы укладываем эту медовую рамку, сверху укладывать утепление? Да будете смотреть по ситуации. Во-первых, какая сила семьи. Всегда я вот делаю акцент именно на этом определяющем. Ну а вообще-то сама по себе уже рамка будет являться частично, как потолочина. Я всегда говорю, что самая лучшая над семьей, это перевернутая медовая рамка. Если хорошая по силе семья, и зимы относительно по, по температурному фактору не слишком суровые, ну я показываю в роликах, сколько видно было, открытые без всякого. Это определение физиологического состояния, то есть возможностей, какой резерв заложен у пчел по фактору зимовки. Здоровая я именно, вот когда, начал, когда именно я начал заниматься вот этими исследованиями, ну, такими ну, громко сказано исследованиями, экспериментами, когда вплотную занялся изоляцией, что именно не изношенная тремя факторами зимующая пчела, не выкармливающая молочком поколение, избавленная от заключенности и не изношенная на... Товар на меде или на переработке сахара. И вот она способна на вот такую зимовку. То есть это не рекомендация постоянному, ну, постоянной зимовки как фактор, как способ зимовки. Но есть еще одно но. Углекислый газ. Углекислый газ выдыхаем, конвективное тепло выдыхает пчела. Не просто, это не происходит конденсат, это не, это не просто дистиллированная водичка, она с углекислотой. И она ее вдыхает, выдыхает ее, если создать эту водяную баню вокруг за запечатанную заботливым пчеловодом ситуацию, когда получается эта водяная баня, выдыхает влажный воздух и вдыхает назад. И я проводил пример за битых литков, если это один литок в амшанниках. Никакого анабиоза там не будет, чтобы пчела надышалась углекислым газом, и все. Она спит, она отключилась полностью, минимум кормов поедает, и на весну мы встречаем с улыбкой кучу высыпанных на днище пчел, к сожалению. А пчеловод, думает, что ну, вот так рекомендовали. Замазывали щели глиной и запускали в зиму. Есть понятие, дело в том, что пчела в течение зимы находится в активном состоянии потребления кормов. Потребления кормов. А раз корма потребляется, значит нужен кислород для обменных процессов. Кислород, а не углекислый газ. И если проток будет слабый, то будет проблема, вот такой затвор водяной, по обмену веществ в зимующих пчел. Это не, не моль восковая, которая в минус 30 у меня в дровах лежит, как порох в жмении, в дом занес, она отогрелась и полетела. Есть понятие, кстати, слово анабиоз сегодня не применяется в научной литературе потому что она нет биожизни, нет жизни. Слово на решили, что применяется только он говорит, покойникам. А есть понятие гипобиоз. Гипобиоз с нарушением динамики и гипобиоз э, с, с, с присутствующей динамикой. Это пчелы. Они в гипобиозе э, с присутствием динамики, то есть они в постоянном движении. Восковая моль, например, та в гипобиозе с нарушением динамики. Полностью отсутствие, там до минимума микропроцессы в организме происходят. И она без движения. У пчел такого нет. И для, для этой моли, бабочки, там все равно какая будет атмосфера вокруг нее. А вот пчеле зимующей для питания извне, она продолжает питаться извне. То есть для нее прием меда это как горючее в процессе зимовки. Ей нужен в обязательном порядке кислород. Я проводил примеры, кстати, один из факторов, когда сильные семьи стали объединять, и в моем малом объеме гнезда началась проблема. Именно вот с повышенной влажностью. Думаю, подожди, а если сделать вот так вот? Оказывается, она работает и работает э, до сих пор, я показываю в роликах, что сильная семья, сильно физиологически в зиму пущенная пчела как особ может перезимовать в таких вот условиях. Ну, может она какой-то процент съедает больше кормов. Так что все чисто из вашей практики. Как? как нужно и как зимовать, определяйте, не бойтесь делать несколько вариантов. Вырабатывайте свою стратегию на все оставшееся. Ильич, еще такой вопрос по поводу дачи и дотации. Вы в видео каких-то упоминали, что э, главное не дожидаться, пока пчелы дойдут до задней стенки и впадут в состояние паники. Э, то есть дать дотацию раньше. А скажем, если мы дадим дотацию... Э, Пока пчелы еще не дошли даже до середины э, рамки. Может ли это как-то повредить? Или здесь э, как бы вреда никакого не будет? Смотрите, вообще то стараться, если это середина зимы, вот подходит январь-февраль, очень капризный переломный период почему-то. Вот влажность уже больше в ульях присутствует, если вентиляции не было достаточной. Если рамка на 300, и они поднялись к этому периоду, вот к февралю месяцу, ну, в нашем регионе так плюс-минус, поднимается только кверху, никаких дотаций не давайте, не возбуждайте пчел, не перевернутыми рамками, ни, ничем абсолютно большая рамка имеет запас кормов без проблем там, на две зимовки. Поэтому не старайтесь вот, лишнее лишний раз вот перестраховаться. Если поднялись вверх, и вы уже, ну, дернулась рука у пчеловода, чтобы доспать, доспать ему спокойно до весны, что-то положить. Ни в коем случае не разогревайте рамки, не давайте мед в открытом виде, потому что даже кусковой мед, но в открытом виде, запах сразу выманит, бросят пчелы, и там вот тут свой, внизу в гнезде. Особенно в нижней части. Сразу примкнуть, если есть возможность. Особенно это опасно без потолочен. На сетку положить еще куда ни шло, если потолочен и там на сетку положить. Потому что там большое количество пчел вы не выманите. Они проткнутся, конечно, хоботками. А вот если просто отвернули холстик и положили кусок меда, они сразу туда подскочат. Или прогретую рамку, никогда не прогревайте рамку. Потому что, конечно же, вы выманите наверх сразу всех пчел. Там тепло, есть корм, внизу бросают. И вот так и будете за уши тянуть их до самого облета. Если спровоцируете преждевременно выход наверх клуба. На низ, он вниз уже не пойдет. Чтобы вы знали, там в холодную эту зону. Поэтому старайтесь... Дошли в вот, февраль месяц и дошли только до середины. На ладошку, до задней стенки... Перед весенним облетом это нормальное состояние. Если, конечно, сейчас вы увидели, что уже ладошка и к задней стенке они подходят. Ну да, тут можно положить на упреждение в пакете. В пакете, если это отворачивается холстик и ложится в пакете. Прямо с задней стенки и на упреждение пчелам. Они будут подходить, они его прогрызут, не переживайте, прогрею там снизу, возьму то, что им нужно. Положите кусок. Открытие сейчас все будут там на этом куске, особенно если потеплее. Так что с дотациями не, не особо перестраховывайтесь, чтобы не сделать, не получили обратный эффект. Владимир Егорович, еще такой вопрос. Значит, осматривая семьи, после вот этих морозов, думаю, слабенькие семьи, выжили ли они? Ну и одну семью слышу шум такой, но ну, не, не, не как обычный. Открываю, а они все, клуб распался, я так понял, что маточка пропала. Вопрос, безболезненно ли будет сверху поставить отводок с маточкой, не убьют ее? Ну, если вы уверены, что именно причина беспокойства и отсутствия матки, то можно объединить вот таким способом, в крайнем случае сбоку подставить этот отводочек. Или даже если он небольшой, раскрыть, раздвинуть этот клуб, этот клуб раздвинуть, уже там какая-то часть пчел может погибнуть. И этот отводок, прям две там рамки или сколько, поставить в середину и сдвинуть его. Да, понятно. Ну, я открыл, а пчелам на снег вывалились все, в общем, жалко. Поэтому, чтобы истинно сильно не будоражить, все-таки сверху и пускай объединяются. Хорошо, спасибо. Владимир Егорьевич, Виталий Днепр, я просто не то что вопрос, так сказать хотел, я знаю, что вы не сторонник зимовки с повышенным содержанием углекислого газа, но я вот экспериментирую, проверяю, у меня есть семьи с дном открытым и есть семьи, которые довольно закрыты, там только верх открытый и верхний литок чуть-чуть открыт, ну а вверху там немного открыто. Ну. Вот пробую, контролирую, подмора пока и там, и там мало. Так что по исследованиям профессора Таранова, вот я узнал, узнал он тоже проводил такие эксперименты, что повышенное содержание углекислого газа пчелы выдерживают свободно до 3-4%. И погибают даже там уже, они при плюс 8-10% могут погибать уже. А так ну, очень большую концентрацию не выдерживают. И по его исследованиям, они действительно э, менее активны. Они потребляют меньше корма за зиму. Но потом, когда приходит весна, конечно, уже мы делаем вентиляцию гораздо больше. И пчелы начинают потреблять гораздо больше кислорода, чем это обычно бывает. Вот. И быстрее изнашиваются и не, не успевают вырастить даже себе замену. Ну, это такие вот наблюдения. Конечно, Опять же, благодаря вашим словам, вашим наставлениям, нужно все проверять. И вот я проверяю, как оно так, не так. Поэтому я не могу утверждать, что вот холодная зимовка со сквозной вентиляцией это вот самый лучший способ там, с открытыми литками. То есть у пчел, они, пчелы переживали совершенно разные условия за свою длительную эволюцию. Вот поэтому Как у меня получится весной, я могу доложить потом, какие будут результаты. Да, спасибо большое за вашу позицию. Именно вот я на этом и настаиваю. Не забываем, не забываем, что меняется климат. И зимовка, холодная зимовка не рекомендация, как технологическая, для применения в практике и что это является, ну, уже технологией. Я показываю возможности пчелинной физиологии на выживание. То есть, и говорю в адрес тем пчеловодам, у которых пропадают на ровном месте, ну, я говорю, не знаю, что вы делаете, и вообще что нужно делать, и можно делать. С пчелами, что вроде все нормально. Нет, да вот, если в январе месяце, перед Новым годом, он не знает, где взять рамку меда, чтобы поставить и дотянуть их до облета, потому что там нет ничего абсолютно уже. Ну, я такие ситуации даже не обсуждаю. Поэтому самая лучшая технология, самое лучшее наблюдение это наши. Вы никогда не будете ни от кого зависеть. Понимаете? Вы... Потому что те, кто жили в прошлом столетии, в середине, там, неважно, начале или под конец, у них был климат мягче, более стабильный. В середине столетия, я вообще постоянно об этом говорю, вообще ворона не было. Сейчас это самая главная проблема в оздоровлении пчел, в зимок и в истощении физиологии. Поэтому оглядываться на, на те эксперименты. Да, брать на вооружение, что уже, уже что-то делали, основываться основывать свои наблюдения опираясь на те уже но есть такие которые диаметрально противоположно могут не соответствовать и не стыковаться с нашими реалиями с нашей современностью особенно вот молодежь те, у кого еще нет больших пасек кто еще как-то материально где-то решает свою проблему и пасеки создают. Вот вам это ваше, понимаете, вот если вы эту философию возьмете на вооружение и за основу, не пожалейте ГУ сезон 2 для того, чтобы опробировать несколько вариантов. Вы по большому счету немногое теряете. У вас это не ваш кусок хлеба, так образно. Вы только начинаете делать первые шаги. И пять лет тут вот говорят, а я уже занимаюсь э, целых семь лет. И вот у меня есть наработки. Я занимаюсь только 37 лет. Они а уже 7, а я только 37. Понимаете? Из года в год, и то не могу увязать ни один сезон, постоянно об этом говорю. Вот так вот э, провести аналоги, провести сравнение один на один наложить, и что они одинаковые. Поэтому никогда не создавайте себе кумиров, авторитетов. Вы должны. Чем раньше вы станете для себя авторитетом, тем увереннее будет у вас пчеловодство существовать и максимально рентабельное. Так, ребята, давайте еще пару вопросов. Будем, наверное, заканчивать. Добрый вечер, Владимир Григорович, как у вас эта зима? Качели большие, мягкое, морозное. Перепады температур большие, и часто ли происходит это? Так, качель, насчет качели. но ну, качели есть, конечно. И бывают с суточным перепадом в 20 градусов. Не так часто, слава Богу. Но вот сейчас установился небольшой минус. Минус 10 ночью, минус 2-3 днем. И дай Бог, и показывает февраль до середины февраля, Будут, будет именно такая погода. И хорошо это чем, если зимние месяца сейчас себя проявят, как зимние, что мы хотя бы надеемся избавиться от вот этих вот весенних качелей, на которые попали в позапрошлом году. В феврале, боже, такой взрыв был в марте. Я уже выпустил в начале марта маток в середине, в начале апреля уже такие семьи были, как в конце мая по обычным сезонам, а потом пошли эти качели, как дали по расплоду, по трутню, по обгулу маток. Поэтому хорошо, если зима будет как зима, тогда будет и, и более стабильная весна по развитию, а это очень важно, потому что от весеннего развития мы будем стартовать на весь сезон и его заканчивать именно вот этими вот этим отсутствием надеемся отсутствием качели. Пока идет как, как зима, очень даже удачно, так мягенькая, относительно мягкая зима. В прошлом году у нас было хорошо хорошо, плюс зимой. Вот под, под это время, кстати, вот к этому времени в были минус 5-10, а потом, как Далмару, неделя минус 30. 32, и неделю до 10 дней. Павловня у меня, надеялся, зимы теплая вымерзла. Так хотелось проэкспериментировать, как она проживется у меня. ну Поэтому пока все нормально, с качелями. Хочется надеяться, что закончим мы так плавно, ровненько и зиму, и без качелей вступим в активный сезон. Так, ребята пчеловоды, коллеги, Большое спасибо всем за сегодняшнее участие. Мне понравилось активно. И пожалуйста, на нас к следующему делу Вопрос сразу будем. Я тоже постараюсь поменьше вот, эти философии разводить. И вот не могу удержаться. Вот хочется как, как можно подробнее так вот все это выдать. Поэтому буду стараться краток и в своих объяснениях и, пожалуйста, сразу только вопрос-вопросы мы за короткое время обсудим больше вопросов, и используете для для применения. Всего доброго, до свидания, модераторам спасибо за связь, спокойной ночи.